Прогнулась все, но не моя страна. В полнеба пламя, и выбор строк. Москва за нами, и с нами Бог. В полнебо пламя, и выбор строк. Россия за нами, и с нами Бог.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 Моя непокоренная страна. В полнебо пламя и выбор строк. Москва за нами и за нами Бог. В полнебо пламя и выбор строк. Донбасс за нами и за нами Бог. Пусть суждено погибнуть на кресте, Но на колени не поставить нас. В кровавом полюшке один за всех стоит и держит, Небосвод свод Донбас в полнебопламя, И выбор строк, Донбас за нами, И с нами Бог, в полнебо пламя, И выбор строк, Москва за нами, и с нами Бог.